Приветствую вас, зрители подписчики моего канала. Мы продолжаем прохождение. Так, у нас на очереди какие задачи на этот вход? Я думаю, задача очевидна. Захватить, во-первых, оставшиеся территории сада территориальной на Японии. Точнее, в Японии. Потом захватить, возможно, Сендая, Его оккупационные войска, которые расположились в городе под названием э, Кадзуки. Далее. Если получится за этот ход, ну точнее за эту серию, мы бы могли бы продвинуться уже даже до следующего города, замка Сендай. И в общем-то, возможно, даже в ближайшие несколько ходов мы сможем осуществить полностью победу над врагом. Так, ну ладно, пока что давайте поустраиваем здесь диверсии. Я просто думаю поразвивать своих агентов. Чисто в этом вся задача. Так, они пойдут все равно на север. Ага, тут у нас армия с нашим генералом, с нашим, точнее, верховным вождем. Он у нас развился до максимального уровня, ему 53 года, и он возглавляет великую державу. Это можно смело уже назвать великой державой. Так, а тут у нас недовольство, но тут можно нанять, в принципе, обычных ополченцев, этого вполне будет достаточно. Такс, такс, такс, такс, обучая войска. Ты иди, развлекая благородных мужей, воодушевляя армию. Да, интересно, как нам будет их воодушевлять. Так, ну и наймем, давайте тоже здесь ополченцев. Двигаемся на север. Враг уже прямо вот около нас. Мы уже практически чувствуем их город. И, кстати, можно даже прямо сейчас их и захватить. Но, однако, надо также захватить Нота. Поэтому, наверное, разделим армию на две части. Или не будем. Вот мне интересно, сколько там осталось идти до этого города. Точнее, сколько там войск в этом городе. А тут мы видим, что Сада подготовил небольшую засаду. У него тут имеется небольшое количество партизан. Так что нет, мы пойдем в Нота войсками этими. А вот той армии, которая уже на подходе, она пойдет в атаку на город под названием Этю. Ремонтируем давайте-ка замок. Не должен гореть у нас. Все-таки мы не захватчики, мы освободители. Давайте-ка чиним замок и идем на север в Нота. Конечно, мы чуть-чуть не дошли якобы. Но мы на самом деле сейчас дойдем. 59 человек потеряли. Но Нота захвачен Ну что, единственная провинция Сада... И он будет разбит на территориальной Японии. Япония будет освобождена от этого оккупатора. Оккупационных войск. Этой, этих сволочей, хотел я сказать. Такс, такс, такс, такс. Ну вот эта армия, не знаю, что делать. Армия Хатана, так и Потому что ей пешком, скорее всего, надо идти, значит, до Сендая. Четыре хода это займет. В принципе, пускай так они и сделают. Идут пешком до туда. Можно было бы войска вывести из Северного Синана на помощь ему. Но тут тогда надо кого-то нанять. Плюс тут надо кое-что еще построить. Ну, например, давайте-ка построим полицейскую станцию. Это раз. Полицейский пункт. Плюс еще можно построить какой-нибудь трактир, я думаю. Давайте построим трактиры. Так, у нас тут еще имеется шелкопрядная какая-то фабрика. Развиваем ее дальше. Можно было бы также построить ферму. То есть, да, она сейчас будет у нас улучшаться и развиваться. Я думаю, что все. Пора закончить с войсками. Пора уже заняться чисто гражданскими зданиями, улучшениями чтобы народ не страдал, а наоборот только получал, как сказать, улучшение, развития своих провинций. Долгожданное развитие. Потому что я давно обещал людям процветание и развитие, но они в принципе взамен получили от меня, ну, ничего того, что я обещал, как бы, да, сказать так правильно. Я обещал многое, но получили они мало что от меня. Пора это уже исправить. Пора уже заняться развитием городов их улучшение. Так, саботаж удался, отлично. Развитие еще больше увеличивается у этого агента. А, все мои агенты сейчас получается. Так что <laughs> очень далеко будут идти до. До своей, как сказать, работы, наверное. Правильно будет выразиться. До места, где они смогут послужить своей родине. Тут у нас имеется какое-то количество войск очень странных, причем по составу, да. Орудия пара ополченцы и какие-то традиционные войска. Но это я, конечно, их собирал, просто забавно их видеть в одном составе. А, так, я ищу Мацуме, но я пока его не вижу, очень интересно, куда он подевался Он, по-моему, поплыл, значит, на юг. Или куда он поплыл? Я что-то его видел, но а куда он делся-то, что-то не пойму. Возможно, сейчас высадится где-нибудь, где я не ожидаю, это будет неприятно видеть. Так, -с. ну давайте выводим, пока убираем, точнее, получается, где это не нужно нам совершенно. Так, -с, кавалерия наша с саблями, ну идите дальше вперед. А, точно, точно. Я же хотел вас ну, уже, да, бессмысленно пора уже слать на эту тогда железку. Ой, так. А, а что если враг все-таки высадится, если Масонов все-таки осуществить свое высаживание? Не, ну я, в принципе, более-менее подготовлен к этому. Но вот именно, что правда более-менее. Я не подготовлен прям очень хорошо к этой атаке. Так как, по-моему, у меня там даже была какая-то элита, если не изменяет память. Не совсем там были бомжары кончены. А даже элитники имелись. Хм. хм, -хм, -хм. Ну тут я нанимать корабли не могу, нормальные армия тоже у меня там не может наниматься. Хорошая так что не знаю, что там даже поделать со всеми этими проблемами. Так, ну тут понятно, что делать. Тут просто нанимаются у меня отряды, и все будет нормально. Угу. Через два хода там появится у меня другое здание, коммерческое. Так, ну наша армия надо двигаться, я думаю, что по направлению к этой станции. Или нет, сюда двигайтесь. Двигайтесь сюда. Потому что вы как раз можете проехать, в принципе, я думаю, через 4 хода. Но вы дойдете за 2 хода, да, до данной провинции. Зайдете сюда, доедете сюда. Как раз здесь уже, наверное, будет построена станция. И сможете продолжить свой путь, как раз таки, вот, до данного места. Тут мне надо выделить деньги. Я начинал строить в какой-то провинции много зданий. Только что. Это была вот эта провинция. Да, поэтому отменяем сейчас какое-то здание, чтобы отменить. но давайте-ка отменим трактир. Пускай люди там не бухают уж сильно. Нам нужно срочно переброску войск осуществить до данной провинции. Так, тем более, что у нас здесь, кстати, появился новый генерал. Этот генерал может поучаствовать в сражении. Даже должен поучаствовать. Тем более, что к нему идет. Оу, а ему идет, кстати, неплохая армия Сендай. Это, наверное, последняя его такая мощная армия. Вместе с Сюгитаями. Причем прям очень много сюгитаев. Он будет их юзать практически на любом участке боя будут его сюгитаи. Так что там нам очень требуется артиллерия. Но артиллерия пока довольно далеко. Довольно далеко, да плюс она сейчас пока у нее другая э, задача. То есть, видимо, СНД хочет предпринять такую атаку, чтобы отбить данный город. Если он отбивает город под названием Симацуки, Симацуки, он освобождает Кадзуки. И Кадзуки войска смогут либо перегруппироваться и уйти к своим, либо же они смогут даже еще более укрепиться. Но если враг видит, сколько у меня войск в городе под названием Этиго, то я думаю, что надежда его, ну, она угасает, или она уже угасла. Просто спасти себя он не сможет точно. Как и каким образом он сможет себя спасти, я не знаю. Эта армия просто сместет его по-любому. Да к тому же уже идет на подногу Хатана Такизаны, и также южная группировка уже собирается вот-вот выйти вперед. Не знаю, на что может надеяться враг. Только на чудо. Только на чудо и больше ни на что. Так, тем временем, давайте-ка посмотрим, что там по порядку. Ну, порядок у меня выходит здесь фиговый, да? Но я уже нанимаю солдат. И здесь фиговый, но я тоже нанимаю солдат. Здесь также не очень хороший, но через ход у меня появится здание для найма. И также здесь тоже начнется найм флот я хотел посмотреть но флот у меня к сожалению тут да проблем, проблемки есть небольшие а если сказать точнее возможно очень большие если враг проплывет до сюда высадится а также возможно еще и нападет на какие-то войска так блин вот ну с я дальше отступил зашибись то может случиться очень нехорошая ситуация Он высадится возьмет нападет на меня и у меня здесь армии практически нет. Но сейчас, правда, вот эти ребята отхилятся. Эти тоже соберутся и И можно будет устроить какую-то более-менее приемку. Хорошую. Но посмотрим. Посмотрим. Еще раз посмотрим. Так. Ну, убираем еще ополченцев. Так, здесь ополченцев нельзя убрать. Здесь мы тоже убираем ополченцев. Здесь также постепенно распускаем войска. Ну, а всех сейчас провинциях начнем распускать войска. Конечно, потому что уже все. Война ушла вперед. Война уже все оставила эти провинции, которые, как сказать, бедные провинции, уже получившие очень много бед от этой войны. Уничтожаем давайте-ка тоже вот эти всякие... Ненужные нам здания. В данный момент они уже не являются чем-то для нас полезным. Так, ну тут можно и оставить, потому что тут все равно порядок высокий. Порядок сильно не просядет. Поэтому оставляем. Ну и... А, вот подождите-ка, тут еще провинция. Ну тут модернизация высокая, поэтому нет, не выйдет мне уменьшить количество войск. Даже, возможно потом, возможно, потом придется увеличивать. Пропускаем ход, наверное. Да. А, там, кстати, появился у меня а, еще один Котецу. Надо бы его задействовать. Так, а сын да я смотрю, мобилизирует войска. Он уже собирает два стака войск. Он еще собирается устроить хороший такой пуш -центр последний. И мы видим аж две армии, Мацуме. Аж две армии. Ух. А это серьезное намерение на нас попробовать напасть. Я думаю, что Мацуме предпринимает вместе с Эндаем прям хорошую попытку вернуться в войну. Потому что, посмотрите, он высаживается то ли сюда, то ли куда он высаживаться хочет. Я не понимаю пока. Наша армия причем еще даже дойти не может до города. Ё-моё, ребята, вы что это делаете? Ну-ка заходите в город быстрее. Моцуме приготовил нам хороший пуш последний. Идем вперед. Сейчас мы собираемся в провинциях. Вот тут который. Давайте-ка идем туда. Плюс мы еще давайте-ка наймем дополнительно катанар э, качи. Хачи. Я думаю, что можно было бы даже нанять боу хачи. Не, давайте-ка все-таки копейщиков возьмем. Так, копеечку берем, плюс нанимаем здесь линейную пехоту, мобилизируем войска. В срочном порядке мобилизируем войска. Потому что иначе мы тут можем просто потерять полностью весь остров. Так, Мацуме пытается еще к тому же нас дополнительно наши торговые пути переграждать. Но он правда забыл, что у меня тут имеется один корабль. Так что мы сейчас с ними повоюем в атаку. Нет, конечно, снег это очень красиво, интересно, но меня снег не устраивает. Знаете ли, давайте-ка поглядим на то, как мы сейчас с ним посражаемся. Я сам к ним подплываю. Ну да, я немножко проворонил момент. Я довольно поздно устроил блокаду, как раз враг уже прошел всеми своими флотами, всеми своими армиями мимо меня что я не успел его подловить, а у меня он как раз-таки очень хорошо подловил на этом. Хоть у них там и все очень большие проблемы на своих провинциях, очень большие войска мои находятся на границах, но зато по воде у меня довольно небольшие флоты. Связано это с тем, что, во-первых, надо железные корабли нам строить, а деревянные распускать. А, Во-вторых, это связано с тем, что враг... Ну... Просто идет в огромное вложение во все сферы деятельности. Ну, потому что просто на всего у него огромные залежи денег. Это не мудрено, потому что боту всегда дают очень много бабла на легенде. Так, давайте поворачиваем. Нет, еще пока далековато. Или нет, недалековато уже нормально будет. Ну, практически нормально. Сейчас начнет вести огонь. Врага есть, по-моему, зажигательный, так что он будет сам сейчас поплывать к нам. Да, у него есть зажигалки, он к нам плывет. А, ё ё ё что вы делаете, ребят? Вы что делаете? Это что за самоубийственная тактика? Видите, огонь уже разрывными. враг горит, я сейчас что-то дополнительно от себя добавляю. Уже прям очень хорошо он разгорается. Все равно, правда, поворачивает, хочет с нами повоевать. Я еще от себя добавлю дополнительно. Пускай они там все взорвутся, сгорят в этом огне. Да, Республика Эдзе. Ну или как сказать, по идее вот Мацуме играет роль будущего Республики Эдзе. Потому что, ну в принципе, он находится на острове Эда. На острове Эда, где была эта республика. И к тому же, ну, не знаю, что еще такого сказать, чтобы сравниться с республикой Эдза, наверное, больше ничего, Потому что Мацумея как-то не звучит как Эдзе. Это, я думаю, любому понятному человеку. Так, развлекаем благородных мужей давай-ка в этом городе. Плюс мы нанимаем здесь еще дополнительно солдат. Здесь тоже нанимаем солдат. Давайте-ка пересылаем армию все дальше на север и на север. Здесь собираемся где-нибудь, и мы, я думаю, что сможем предотвратить их выставку вот на данный участок. Так как у меня здесь есть один корабль. Главное, вот чтобы уничтожить вот эту еще армию, она... Даже еще больше, чем вот первая армия, которая плывет. Ее было бы уничтожить, ну, прям очень приятно. Так, посмотрим, что у нас здесь. Сэндай собирает довольно большую армию. Одна, по-моему, уже пошла вперед, да? Да, одна пошла вперед, другая еще... Только подходит, причем с двумя генералами и с орудиями парта. Да, хороший такой бонус-чардж он сейчас себе устроит. Единственное, правда, он не учел, что у меня здесь есть мой агент, который, которому удается устроить саботаж, и он еще дает мне один ход передышки. Эту передышку можно использовать с умом. Я отсюда вывожу два отряда еще дополнительно солдат. Они идут на помощь моей армии, которая находится в замке. Если враг осадит меня, я думаю, смогу выйти даже и дать ему бой. Вполне могу дать бой. Я думаю, мы сможем выиграть. Этот бой. Так, пока что мои агенты окружают Сендаевский здесь замок. Они постепенно устраивают диверсии. Ну и удается, конечно. Блин, этот не успел дойти немножко буквально. А, так, в данном городе что у нас? В Кае у нас все великолепно. Можно отсюда один отряд выводить спокойно и встречать сейчас нашего генерала Хатана Такидзаны. Вместе с ним мы пойдем в атаку. Так, отсюда мы тоже можем вывести, в принципе, три отряда. Тоже пускай идут на встречу с такана Такидзаны. Сейчас у нас получится такой добротный стак войск. И начинается, кстати, зима. Зима уже ударила, по моим войскам, по-моему, или нет еще? Нет, по-моему, еще не ударила. Но мы как раз успеваем заходить последний город. Или не успеваем. Потому что-то, что, что -то, я смотрю, как-то все фигово, если так посмотреть на прогнозы, как будет битва происходить. Да, как-то все не очень благополучно для меня. Переслаем, давайте один отряд сюда. И здесь мы нанимаем Два отряда. Даже, наверное, 2... два на него. Да, два нанимаем отряда ополченцев. Идите на помощь, короче. И сейчас точно мы должны автобоем выиграть. Выиграем автобоем, прекрасно. Захватываем последний город э, Сада на территории Японии. И нам нужно сейчас построить э, железную дорогу, провести от данного, от данной провинции. Далее мы должны, получается, проехать будем на железной дороге, но ну, мы вообще пешком пойдем. Пешком пойдем до Сендая. Его уничтожим В данном очаге Так, смотрите-ка, еще на севере Здесь Сындаевские войска тоже собираются Ох ты, как, как вас много, блин Как много из этих Сюгитаев, боже мой Просто миллионы Сюгитаев Ф -ф -ф -ф -ф. Так, нам нужно сюда наши железные корабли я там нанимал, по-моему, железки. Или нет? Нет, я не, не нанимал. <coughs> Нам надо несколько косуг. Я думаю, две штуки хватит. Сюда подведем просто как обороны. а две косуги отсюда переведем на фронт. Хотя можно прямо сейчас перевести, я думаю, одну косугу. Но одной косуга очень будет опасно воевать. Надо хотя бы три или две косуги. Я хотел бы потом войска просто посадить на корабль и высадиться на сады. Я знаю, сколько у него там наверняка очень много армии. Нам надо будет всю артиллерию, которая есть, имеющуюся, взять и задействовать там. И врага просто уничтожить его замок вместе с войсками. Так. Такой вот незамысловатый план у меня, да. Кавалерии, двигайтесь вперед. Тут кавалерия тоже пускай двигается вперед. Ну, соответственно, до этой станции уже какая разница. Я, конечно, затупил очень сильно, я понимаю, но... С кем не бывает, да? С кем не бывает. Особенно с веномом. Так, но ну я не знаю, даже вот этим кораблям надо ли возвращаться. Потому что уже, в принципе, Сендай будет сейчас уничтожен вместе с сада. Ой, с мацуме его кораблями имею в виду. Вот армия, конечно, будет посложнее, но вот с кораблями, я думаю, разделаться будет несложно. В общем, эти возвращаются, вот этот вот медный корабль пускай дальше плывет. Продолжает свой путь. Пускай подходит к блокаде нашей, совместно будет там тоже осуществлять блокаду. Но вот мне интересно, мы захватим сада тут, ой нет, тут все равно очень большой участок, преграждать нужно. Вот получается, если мы закроем порт, то у Цендая тоже выходит большой участок. Если только у Мацуме, вот здесь еще закрыть порт, то и... ну, тут тоже очень большой участок, нифига себе, вот посмотрите сколько тут места. Но выходит, да, вот только тот пролив, более-менее еще маленький участок, где можно закрыть. А дальше уже все. Тут ну, просто огроменные участки, где надо закрывать все прям. Потому что, ну, смотрите, вот тут еще у Мацумы имеется еще дополнительно порт. Так что не получится у нас сделать где-то в другом месте блокаду удачно, Если только каждый порт надо закрывать будет. Ну, а каждый порт все-таки все равно еще портов очень много у врага. Каждый порт это надо будет распылять очень много войск. Так, такс, такс, такс. Ну, я пока больше войска не буду нанимать. Все, хватит войска нанимать. И так огромное их множество. Ничего нанимать, дополнительно на войска, но ну, это вообще глупость. будет. Так, агенты, идите, давайте-ка дальше. Следуйте на территорию Сендая. Следуйте на территорию Сендая. Плюс давайте, наконец-таки, мы, кстати, раз... Эх, уберем наших льняных пехотинцев Пускай они идут в благородную гвардию Или в пехоту анархическую Потому что все, к сожалению, уже их время прошло Они уже бесполезны Время их уже на боковой Так, этих тоже мы разводим или нет еще пока? Ну, хотя можно уже их вывести, убрать Пускай они идут, живут гражданской жизнью так, ну, это наш ниндзяк, иди-ка на север, все на север идите, севера, а, тут у меня, кстати, агент один остался, но ну, он тоже к арме присоединяется, наверное, куда ему еще деваться, я не знаю, можно было бы, кстати, убрать еще вот этих линейных пехотинцев, точнее, обычных анархических пехотинцев, так как у них меткость все-таки маленькая. У них нету никаких улучшений, их тоже можно убрать. Все, убираем ребятишек. Отлично. У нас получается все меньше и меньше войск. А, ну, таких вот именно старых, не сильных войск. Сейчас у меня все больше и больше элиты. Причем элиты очень мощные. С этой элитой можно горы свернуть. Так... Ну и двигайтесь к железной дороге. Так, тут у меня еще есть армия. Плюс, наверное, пускай присоединяется наша армия из данного города. Она уже... Ну, здесь не имеет значения. Один отряд можно оставить чисто на патрулирование. Остальные присоединяйтесь к нашему вождю. Так. -с. Ну и этих тоже можно убрать. Парней. Так, а тут у нас очень большой арсенал, я смотрю. Арсенал нужно убрать, Вы видите как он минус дает 2 аж к порядку, так что арсенал нужно разрушить, это получается минус 2 будет, то есть будет, точнее плюс 2 выходит у меня, можно убрать отсюда аж 5 отрядов, 5 отрядов мы убираем конечно же наверное вот этих республиканцев, которые не очень сильные. убираем ополченцев, остается только у нас республиканская мощная пехота, или нет? Или взять, выбрать вот эти три отряда, а эти два отряда вывести отсюда. Ну, хотя давайте так, наверное, сделаем. Вы выводитесь отсюда, оставляем только чисто ополченцев на патрулировании. Так, соединяемся с армией здесь. И все вы садитесь, давайте-ка, на поезд. Сначала вы садитесь на поезд. Так, пункт назначения вот этот. Возможная дистанция дальнейшего перемещения. Интересно, а что нельзя дальше перемещаться будет? А, они прям за один ход переехали, нифига себе. Очень быстро, я ожидал, что будет больше ходов. Так, ну тогда, ну нет, пешком они будут все равно очень долго идти. Так что вы, наверное, сидите здесь, где вы сейчас находитесь. Отдыхайте пока, это ваша зимняя квартира. Так. -с. Да, очень много у меня сейчас будет солдат садиться на этот поезд. Прям реально, огромная такая перевозка войск, масштабная. Тем более, если сейчас у нас построятся еще вот эти две станции, мы сможем проехать вот до сюда. Вот до сюда мы проехать пока не сможем. Тут надо 6 ходов ждать еще очень долго. Так. Ну и, наверное, давайте-ка будем заканчивать ход. Агенты-то у меня все пошли. Блин, надо их как-то управлять ими, что ли, я не знаю, да? Потому что они сами эти не очень любят. Мы пропускаем ход, короче, ждем действия от моего врага, любимого. Любимого не потому, что я там, не знаю, его обожаю, а потому что я жду его действия очень с большим, как сказать, ожиданием. Сындай нападает на мой корабль, наверное, да? Нет, он собирается бомбить просто мои позиции. Угу, понятно. А Мацуме высаживается, и причем высаживается так, что прямо сейчас он готов напасть. Или нет? Нет, он не готов напасть. Он просто нам дает возможность перехвата. Но я не собираюсь, не собираюсь нападать, отказываюсь от атаки. Он сам на него нападает. И тут уже нам придется по-любому с ним воевать. У нас почти что нет армии, можно сказать, прямо так. У нас есть орудие, у нас есть небольшая армия. И у врага в принципе армия так себе. Если нам удастся, мы можем в принципе победить. Ну, давайте попробуем. Что нам еще остается? Правда, это будет следующая серия. Прошу прощения. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!